Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты звезда. С нами сцену и снегурочку на этой сцене, под ваши работы святых Маргарита Тимошенко. Она спешила на дно, на родину, нет, Не спусали на ногу Жду свои вокруг Морковь с неналеки и, и, и, и, и, и на краях Сайку на дно, подкрай, мешок чтобы в Было все хорошо Музыку тут чтобы Чтоб в полной ночи Зимушка кричит Я запрещаю